или по 30, по-моему по 20, сейчас мы прокрутим еще по 10 на каждом аккаунте, сейчас на этом аккаунте мы покрутим Cobra Striker и Benelko, если что-то упадет будет хорошо, так было 440 кредитов, так это получается Три коробки, где-то три сотки, да, получается, кредов. А, ну да, все нормально. Траты, траты нормально. Так, следующий аккаунт. На этом аккаунте выключено несколько донов. Он мне вообще помечен как везучий, но по-моему он нифига не везучий на самом деле. Потому что я что-то посмотрел, тут толком дуна-то так-то и нету. Вот. Ни одного пистолета нету. На снопа ничего нету. В ближнем обои ничего нету И по-моему тут... Да, и с этой коробки тоже получается тут, Конечно, мало было скручено но ничего не упало И скаут с 50 коробок тут не упал Так что я его или Как-то, не знаю Неправильно пометил Может перепутал аккаунты, что якобы это везучий А то я в прошлых видео говорил, что 38-й вот этот везучий На самом деле, нифига он не везучий Вот, вот этот аккаунт довольно везучий Конечно, с малых сум кредитов вообще сложно что-то выбить. Но вот я говорю. Дально везучие Это получается, он в придет с 30 коробок этот макаров в упал. То есть с 25 тогда, получается. Я ж вроде по 20 крутил. Так, ну и все. Ну и на том нормально. Как бы 750 кредитов, получается, тут макаров в Тут еще и Максим 9 люкс есть. То есть, ну, вообще, по кайфу. Вот этот у нас аккаунт не везучий, но может что-то и дропнется. Вдруг бывает же такое. Бац, и дропнулось. Не дропнулось, видите? Так, вот сейчас у нас будет э, два везучих, очень везучих аккаунта. Потом просто довольно везучий. Посмотрим, дропнется ли тут что-то. тут ничего не упало. Также крутим еще 10 коробок. в эту коробочку. О, говорю же, вот этот очень везучий Tavorctar Special тундра Прикольчик теперь тут два ктара. Айсберг и тундра. Да, вот так вот прикол. Лучше бы Макаров упал. Тут его нету. Но это единственный аккаунт, на котором выпал Ктар, кстати. Больше он нигде не выпадал. Так, последний аккаунт, последний твинг. Крутим также 10 коробок. Этот аккаунт довольно везучий. Но не так прям сильно. Он такой средний везучий. Ну и все на этом. На сегодня сколько мы получается донов-то выкрутили? Так, ну, точно один Макаров выкрутили. Так, что там еще выкрутили? Блять, забыл, что выкрутили. Ктар один точно Тундра. Вот сейчас только что упал, да? Вот. И, По-моему, все, да? Вроде все. Ну, как бы 250 кредитов, в принципе, 2 дона это нормально, что тут получается 8 аккаунтов по 250 кредитов, всего 2000 кредитов, по 1000 кредитов на 1 дон получается. На этом все, ставьте лайки, чешите яйки. Привет, это спасибо за фраг, бро. И сейчас мы будем вот докручивать эту коробочку. Будем надеяться на Мозберг, Маузер или Макаров. Катар не нужен, он уже есть. Крутить мы будем э, 10 коробок. Лол. Эксу <correr> 200%. Да, лучше бы Маузер упал. Было бы гораздо лучше. На этом аккаунте мы прокрутим просто 5 коробок э -э, с Кобра и Страйкер. Потому что тут уже есть и Ктар, и Скаут, и Макаров Тундра. И дальше крутить смысла коробочку особо нет. Так, следующий аккаунт. Тут мы 10 коробок с тундрой откроем. о Макаров, тундра, неплохо. На этом аккаунте везучее мы будем крутить 10 коробок с хантом. конечно, вряд ли он дропнется. До этого этот хант не крутили. Не дропнулся. Так, крутим тут тоже тундра. 10 коробок. Как обычно. Невезучий аккаунт. Вот Ничего даже не падает На этом аккаунте мы сейчас 10 коробок с по 30 метель Крутанил Не упал Так, крутим сейчас на очень везучем аккаунте Попробуем по 3 коробки Разного доната покрутить Так, хант не упал ты что тут можно еще такого нужного? Ну, каспа ДВ можно 3 коробки. Так, 3 коробки, это сколько у нас кредитов по 30-ке получается? 60. И помещать 25. 85. 85 плюс 85. 170. Так. Идем дальше. Это получается уже 250 кредитов. Вот все. 9 коробок картанули, как бы, и норму кэшбека выполнили. Так, и последний аккаунт на сегодня. Здесь мы также 10 коробок с тундрой прокрутим. Ничего не упало. Ну, что-то сегодня вообще очень плохо нападло. Получается, на 8 аккаунтах скрутили. Сколько получается? 2000 с небольшим кредитов. И что там Макаров упал на дном. Аксу 200% стало. И, по-моему, все. Не забудьте поставить ролику лайк и написать любой комментарий, или хотя бы просто лайк.